Всем привет, здрасте, здорово, дорогие друзья. С вами, как всегда, я Мура, и вы на игровом канале Мура Channel. Сегодня мы будем обозревать новую игрушку под названием Супер People или Супер Пёпол, как хотите, так называйте, мне без разницы. Суть игры в чем? Это Королевская битва И, как вы можете заметить Графика здесь отличная На которую нужен мощный компьютер Говорят, что она убьет PUBG Она убьет Call of Duty Она убьет какие-то другие игры в Королевских битв Но так ли это? Посмотрим Посмотрим. Ссылочка на данную игру находится в описании. Она бесплатно сейчас раздается в стиме. Э, это бета-тест игры. Открытый бета-тест. Э, любой может сейчас скачать ее, посмотреть, что это такое вообще, как, как это играется. Ну а сейчас мы на ролике приступим к игре. Естественно, я уже сыграл пару каток, но ничего хорошего здесь не выпало, тут в начале просто создаешь персонажа, вот, а, дальше, а, в, короче говоря, также здесь есть арсенал шмотки, шмотки тут что-то какие-то, блядь создания тут, какие-то чертежи Что-то собираешь Что-то тут можно, короче, прокачивать Тут куча всяких каких-то скиллов, блять Куча оружия Всякого разного, там, которого ты можешь Использовать Уникальность этой игры и Отличие от других игр в том, что Здесь есть какие-то суперспособности Тут всякие какие-то тоже комплекты У нас, вот если посмотреть по менюшке Тут какие-то всякие, всякая херня Можно создавать самому Типа в начале игры там эти комплекты тебе падают Также тебе даются шмотки Всякие разные Одевай как хочешь своего персонажа Добавляй что хочешь Можно также поменять персонажа Там внешность, пол там и так далее и так далее. Можно сделать окрасы Всяких парашютов и так далее То есть как, как хочешь тоже можешь это все менять Понятное дело во всех играх Это вот так оно будет Так, ну я выберу вот такой парашютик Так, также есть тут сезон, тут как бы рейтинг сезона, понимаете, сами тут уже какие-то люди набрали абсолютно, там это вообще не знаю кто это. Ранги есть, ранговая статистика, есть статистика обычная ваших игр. Я поиграл немножко, то есть чисто зашел, прошел обучение, вот. Короче, начинаем без лишних слов, сейчас запускается эта игра, находится игра, уже непосредственно перед началом игры начнем. Так, ну, собственно, вот мы и загрузились сразу же. Тут э, рандомно выпадает э, какой-то персонаж. Вот мне выпал пулеметчик, солдат с огромной огневой мощью. Огненным э, гатлингом сжигает все на своем пути. Сжигает все на своем пути. То есть это вот мы можем Мач, в, в окошке начнется. увидеть, что дается вот какой-то пулемет, блять, и ты типа с пулемета всех убиваешь. Ладно, принимаем его. Вот так вот выглядит игра. Графика здесь вот, сами можете видеть, какая довольно таки приятная графика, есть небольшая там зернистость. Почему-то, почему-то в настройках мне не дает выкрутить счетчик графики на полную мощность. Не знаю, с чем это связано, но в общем, может быть это еще только бета-тесты, на бета-тесте доступно только среднее качество графики, поэтому может быть у кого-то по-другому, я не знаю. В общем. Тут еще комплект, вот дает комплект, мне говорят, что можешь взять что-то с собой бесплатно. Естественно, я хочу понабрать с собой целую к капсулы. Эм, хочу что еще понабрать, хочу сразу э, X8 прицел и хочу... А, не успеваю, не успеваю, не успеваю, 7 секунд, а, сразу рюкзак, рюкзак четвертого уровня подтвердить. Все, все, вот так вот мне дадут сразу же комплект, <coughs> в комплекте будет э, то, что я заказал. Вот так вот начинается, у нас видеоролик немножко подлагивает почему-то. Мы летим на вертолетах и будем высаживаться на карту. Так, вот мы летим, вот так выглядит у нас карта. Опять таки, все это очень похоже, карта очень большая, но нам дается только часть карты, и мы уже выбираем из, это, из этих частей, куда лететь. А, так как я не хочу сразу же сдохнуть, поэтому я полечу куда-то вот сюда, наверное. Я хочу просто показать, что будет. Вот. Все, выпрыгиваем, летим. Ну, все здесь стандартно. Как в пабге выпрыгнул, полетел там туда-сюда, там 3-10, вот так посмотрел, кто куда летит. Прям рядом со мной летит челик какой-то. Опа. И не один причем челик летит. Походу сейчас будет заметно. Походу сейчас будет замес. Да, сейчас будем замес... А, двое даже. Так, ладно. Мы полетим... А что? Что случилось? Так, ладно. Мы убегаем сразу же в следующие дома. Я увидел, что там два челика сели. Пускай они между собой там э, разбираются. Так, сделать гру... громче звук, может быть, немножко. Сразу же что-то у меня есть тут из оружия. Оружия нету Очень печально. Поднимаемся на второй этаж. Есть ли тут какая-то пушечка? Дайте пушечку, пожалуйста. Шлем второй. Да, есть какая-то пушечка. Бутылочка. Патрончики. Так, сразу же радар показывает, что здесь есть какие-то необходимые мне для улучшения снаряжения. То есть материалы. То есть тут, короче, тебе дают материалы, ты их собираешь и можешь на бегу улучшать весь свой шмот. Как бы... Насколько это актуальность в данной игре, не знаю, честно говоря. То есть тебе не приходится искать там второй, третий шлем, вторую, там, четвертую броню. А здесь просто ты ее можешь тупо типа, создать, взять самую первую и создать, как бы. Также тут даются капсулы я знаю, что вот там есть челики как бы, поэтому так, а что по прицелам? У меня есть голографический так, у меня есть прицел увеличенный магазин вот, сейчас я уже могу как бы улучшить сейчас я уже могу улучшить свою броню, свой рюкзак до второго уровня, нажав кнопочку alt и соответственную клавишу 1, 2, там и так далее сразу же берем Патроны берем, шлем берем. Так, это какая-то а, Так. Да. Край что это такое, что она говорит, ни хрена не понимаю. Ни хрена не понятно. Патроны 762 поднимаем. И убегаем, наверное, подальше, подальше от сражений. Потому что я хочу максимально дольше пожить, не хочу быстро умирать. Вот, эм... Ну, честно говоря, что-то вот какая-то зернистость графика, Бонус она как бы красивая, но что-то все равно она такая себе, честно говоря. Получен так, М4 М16А4 я взял. 60 патронов в ней. Очень необычно. Так, нет ли здесь какого-то. Здесь вроде как никого нету, да? Да, никого нету, двери закрыты. Окошки не разбиты. Вот так я залетаю. Опа. Так, это что за пушечка? Давайте вот эту лучшую возьмем. Так, третий рюкзак берем. А здесь у нас что? Так, рядом с нами где-то выстрелы. Давайте сделаем звук чуть погромче. Я просто сделал на 30%. Чтобы видно, слышно было шаги. Ну так, 70, я думаю, будет достаточно Так, какие-то монетки Что-то, блядь, берем Опа, корячок, нахуй А у нас что, g 3 не знаю, что это такое В общем, возьмем коряк Поиграем немножко с коряком Патронтаж Какая-то проблема здесь с прицелами, честно говоря Я прицелов вообще здесь не вижу Не могу нормально найти прицелов Так, аптечкой, наконец-то Компас какой-то, что-то вот я все тут ищу, все нахожу. Так, надеюсь, меня сейчас не быстренько собьют. Так, если у нас там что-нибудь? А, ничего нету, ничего нету, ничего нету. Тут перезарядились, тут перезарядились, посмотрим, что, у... что мы тут подбирали. Какие-то супер капсулы, я не знаю, что они делают. Красные супер используем. Так, зеленая способность, полученная на время матча, повышается на один уровень. Так, это какие-то зеленые способности... Блокировка урона. А, безупречная баллистика. Какой, вот суперспособность дали мне. Вот этот огненный Гатлин. Вот это все используем. 235 патронов. Мало патронов для этого Гатлина. Прибыл супернабор. Супернабор какой-то прибыл. Где-то нужно его быстренько забрать. Так, нет ли никого рядом со мной? Так, давайте быстренько очень долго открывает он этот супер набор а, сразу же забираем сразу же забираем, вот так делаем а, рюкзак, порох, гильзы АКМ-ка, золотая причем АКМ-ка забираем, так у нас что, броню получается броня лучше, аптечки забираем золотую капсулу, белую капсулу X4 прицел, наверное, не будем забирать вот эти все а, движухи мы соберем эти все движухи мы заберем так что у нас получается это ставить некуда выкидываем это выкидываем это выкидываем бонус за выживание 9 миллиметров патрона я не знаю откуда у меня вот это тоже не знаю откуда у меня 762 забираем 762 забираем все вроде бы быстренько вот так залутались ну как быстренько очень долго я лутался потому что еще не мир Ладно. Блять, не могу я достать. Очень далеко он. Да ты побежал. Я не попадаю. Почему, блять? Интересно знать. О, попал. Так, слышу какие-то... Слышу какие-то звуки, кто-то плавает рядом. А, это просто вот так. Морской бриз. Так, смогу ли я убить? Где он? Он убежал. Похоже на то, что этот чувак куда-то убежал. Да ты делся, чувачок. Я хочу тебя убить. Вообще мы можем пройти как бы ближе, так. Давайте еще звук погромче сделаем, а тут что-то... Честно говоря, тихо пока что. Так, что у нас? Вертолет какой-то летит. Непонятно. Пока что ни хрена не понятно. Чувака попали, как бы, но не убили. Так, патроны. Могу сделать вот так вот патроны. Улучшить свой коряк до третьего уровня. Линзу. Что, что делать линзу? Не знаю. Все, вот и все, что я смог сделать из улучшений, в принципе. Идем дальше, посмотрим карту. Карта у нас где-то тут Бонус дроп выпал. За выживание. Дроп выпал, но.. Так, получен кувырок на Г. А4 на у нас Гатлинг есть. 7.62 патрона забираем, потому что. Потому что. Потому что они нам нужны. Так, опа, белая капсула. Не знаю, что она делает. Так, тут никого ничего нету. Так, опа, зеленый пистолет нам нахрен не нужен. Тут какая-то ткань или что это? Металлолом. Металлолом, я думаю, понадобится. Здесь ничего нету. Соответственно, поднимаемся на второй этаж. Э, смотрим, что у нас здесь. Горелка. Горилка. Горилка, блядь. Так, корячок, патроны. Тут у нас тактическая хуйня какая-то. Обнаружен запрашиваемый материал. Это чтобы, наверное, улучшить наш этот.. Эм, улучшить наши ложбайки. Так, гранаты тоже берем, подбираем. Ага, в окошко мы вот не вырезаем, я понял. Так, вроде никого нету особо, никого не вижу. 12-й калибр. Калибр. Калибр. Так, ну странно, что здесь никто ничего не забрал. Упа. М1 Гарант. Нет, не будем брать, у меня короля улучшенный этот третьего уровня, поэтому не похрену. Честно говоря, мне похрену. Бонус за Получено скольжение. Чуть повыше стрелять туда. Хопа. Попал, убил. Умришь, пожалуйста, ты. Все, одного убили. Так, еще где-то слева убийство. был. Где-то был слева, чувак. Я видел где-то чувачка слева. Где-то вот здесь еще один был. Очень долго, кстати, коряк убивал. Просто невероятно долго. Да он побежал. Где ты? Где ты? Кто ты? Вылазь. Вылазь, падла. Так, перезарядимся. Патронтаж у меня есть на крике. Патронтаж есть у меня. Опа, батончики. Батончики тоже, кстати, полезные. Батончики дают всякие бусты. Патроны еще подберем. Так, улучшаем свой шлем до четвертого уровня. Максимум, походу, 4 уровня. Или сколько там, пять, шесть, не знаю. Ой, я еще убил одного чувака. Не знаю, бот ли это был или нет, но похоже был это бот, либо какой-то авкаш. Так. Мы еще в зоне как бы особо торопиться некуда. Будем вот так. У меня очень палевный персонаж. Просто невероятно палевный из-за... Из-за его, так сказать. Из-за его одежды. Она очень яркая, очень красочная. Он лежит, я его убил прям. Пока никого не вижу никого не вижу никого не вижу Бонус за выживание. так есть чувачок один какой-то так бежим рашить его не знаю он он обо мне не знает или знает так. а вон она чё да так чувак еще обо мне не знает есть кувырок, есть прыжок да давайте возьмем акм и с АКМа постреляем по нему. Так, очень аккуратно. Где-то рядом он бегает. Опа. По кому-то стреляет. Постреляет, можем пробежать. Быстренько вот так вот бонус за убиваем у челика этого так зона сужается смотрим сзади Не, нет никого потому что улет Сушка. вот так он использует свои я его убиваю а -а -а. быстренько аптечку аптечку быстренько так бежит ли ко мне кто-то или нет Забираем, это забираем. Давайте отойдем. Супер свою пушечку берем. Блять, у меня беспонтовая какая-то способность. Вот так, откуда-то сверху по мне стреляли. Давайте еще раз. Давайте позаюзаем. Так, все, они получается не нужны мне больше батончик энергетический батончик для силы увеличивает урон батончик этот. откуда он стрелял так ладно ага вижу ой-яй-яй-яй откуда он стреляет не вижу дом, дом займем сейчас он знает что я в этом доме так возьмем наши хорошая каточка получается сейчас набер, наберем материалы наберем материалы так, эм. у меня есть время на улучшенный урон как бы так откуда он стрелял интересно знать мне откуда он стрелял Кому-то он еще стреляет. Давайте бумага, а, на всякий случай тоже заберем. Там какой-то купол. Там явная война в куполе. Так. Быстрее зоны сужаются, как бы. Перебежим в зону сейчас максимально близко. Пойдем в зону, в лесу вот нас Файт складывается. Я знаю, с какой стороны будет бежать тип. Сейчас попробуем со снайперки поснимать кого-нибудь. Опа, где-то близко. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очень больно. Очень больно. Да ладно? Да ладно? А кто меня убил, мне интересно знать. Просто их было несколько с разных сторон. Вот. Но... Топ-4! А, топ-5! Зашли мы в топ-5, 4 убийства, помощи и в убийстве нету. А, дали кучу очков. Давайте посмотрим повтор смерти. Здесь можно смотреть повтор смерти. Посмотрим, как я умер. Ну, понравилось ли мне? И, честно говоря, пулеметчик. Не знаю, что это такое-то, кто это вообще. Так, вот он, меня увидел. Он очень косой. А что-то у него? А, беспощадный выстрел. Он по мне вообще... А, нет, вот он начал попадать. А что у него за ружька, интересно. Так. Ну, здесь Ахилис. Он пытается попасть по мне. Я перебегаю. Я в него попадаю. А, ну да. Да. Но все равно какая-то неправильная тут синхронизация. То есть он что взял? Что у него за пушка была? Ладно, выходим. Эм, ну, справедливости ради, хочу сказать. Ну, в целом, может быть прикольно. Что-то с эм, графикой. Что-то с графикой явно здесь не так, потому что вот эти зернистость, она надо это все как то херня. Также тут есть соло дуо, вся фигня от первого лица, от третьего лица, ну ладно, это все фигня. Вот наш ролик подошел к концу, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить все уведомления, а с вами как всегда и был я, Мура, и вы на игровом канале Мура Channel. оставляйте свое мнение в комментариях по поводу того, как, как вам игра, хотели бы вы в нее сыграть со мной, всем спасибо, до встречи на следующей серии, пока-пока.